Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Екатерина Клопенко, и я являюсь одним из основателей международного интернет-проекта «Бизнес BUC, а также автором системы по продвижению личного бренда mlm Бизнес на автомате». В прошедших видео я вам обещала рассказать о пяти составляющих, которые двигают наш бизнес, то есть наш mlm Бизнес». Итак, давайте начнем. Самое первое что необходимо знать, это же, конечно, свой продукт. Какой бы бизнес ни был, MLM бизнес, инфобизнес, или, я не знаю, там, на земле бизнес, везде есть продукт. Продукт в виде информации или в виде продукта как такового, да, но продукт есть. Поэтому, когда ваш продукт качественный, ваш продукт э, востребованный, да, то, естественно, и ваш бизнес будет достаточно э, привлекательный с этой стороны. Очень удобно сейчас э, в МЛМ системе да, есть такие компании, которые выпускают продукты, которые используются у нас ежедневно. Я считаю, что это большой плюс, потому что э, те продукты, которые мы покупаем каждый день или, по крайней мере, э, раз в месяц, говорит о том, что продвижение данного продукта будет постоянным. Поэтому выбирайте продукт так, чтобы он был для вас, естественно, качественный. Это первое. И второе, чтобы вам было самому приятно им пользоваться, да, или чтобы он вам нравился. Потому что предлагая кому-то стать с вашим партнером, вы должны будете рассказать о данном продукте. А рассказывая, рассказывать вообще о продукте, который вам абсолютно не нравится, ну, сами представляете, человек в любом случае будет вас чувствовать. Поэтому, первое, продукт должен быть качественный и должен вам самому действительно нравиться. То есть вы должны понимать, что он направлен именно на то, для чего его, в общем-то, изготавливали. Следующая составляющая, составляющая бизнеса – это же, конечно, система обучения. По сути, по сути система обучения да, – это дает нам так называемый бизнес под ключ. То есть не сама компания дает нам бизнес, да, вот, то есть она нам предлагает бизнес, то есть у нее есть э, своя отработанная система, но именно проект, в который вы приходите, именно те люди, которые создали данный проект и которые подготовили обучение в данном проекте, э, они будут являться как раз гарантией того, что ваш бизнес будет уже практически готовый. То есть э, обучение должно быть э, четкое, поэтапное, естественно, э, без всякого спама, да, и обязательно должна быть система. То есть, если будет система, если это обучение, как я сказала, четкое и поэтапное, да, то, соответственно, вам будет все понятно, вы будете все выполнять как положено, и у вас начнется движение. То есть, хорошее обучение дает, как говорится, хороший заряд вашу голову и ваше движение. Следующее. Обязательно в млм проекте должна быть команда. Но не просто команда, да? Давайте, третий результат – это команда. Не просто команда, то есть, естественно, люди регистрируются, приходят, то есть у вас получается команда, а команда в том Слове, вот как со, само оно и звучит, то есть это должны быть слаженные люди, люди, которые друг друга поддерживают, позитивные люди, люди, которые, если вы, э, ну так получилось, выпали из бизнеса на какое-то время, там куда-то уехали или мало ли что, да, всякие бывают ситуации, смогли вас поддержать и смогли вам помочь, вашим партнерам да, э, которые э, вы привели, ну и, естественно, э, вам самому. Поэтому команда очень важна. То есть вот этот вот солидарность духа, естественно, никто не отменял. Четвертая составляющая – это очень важная составляющая – это ваш спонсор, спонсор или наставник. Почему я всегда в видео говорю, что ваш спонсор, спонсора нужно выбирать, да? прежде чем вот вы выбрали компанию, все, все вам понравилось, все, вы готовы в нее вступить, но не вступайте, вот кому попало. Нужно обязательно выбрать спонсора. Почему? Вот я вам хочу просто рассказать. Вот представьте, вот э, ваш ребенок, да, он захотел пойти там в какой-то кружок, неважно, куда, в какой-то кружок вот заниматься чем-то, и вы начинаете подбирать. То есть э, бывает так, что просто вот, ну, вот есть там какой-то кружок возле дома, вы его отправили, все замечательно, хорошо, что еще ребенок сработался, там активный, как говорится, все у него отлично, вроде выходит. Но есть такие дети, да, которые очень чутко реагируют на все отзывы, которые делает ему преподаватель, да, которые делает человек, который его обучает. И очень... Сейчас, по-моему, все родители абсолютно стараются найти для своего ребенка как раз преподавателя или дать такую секцию, где действительно сам инструктор, сам преподаватель имеет авторитет у детей. И вот вы заметите, что очень многие родители сейчас как раз, прежде чем отдать ребенка на ту или другую секцию или на тот или другой кружок, он обязательно интересуется, что за преподаватель, да, какой у него стаж, как он ладит с детьми. И так далее. То есть мы почему-то своих детей отдаем в, как говорится, хорошие руки. Тут происходит то же самое. Вот представляете, да, огромнейшая компания, и большинство компаний, они э, международные. Вы приходите и начинаете, ну, просто вот кого-то там нашли и туда зарегистрировались, к этому человеку. А понимаете, что это не ваш человек, то есть у вас не налаживается разговор. Вот это очень-очень многое значит, потом просто вот этот человек вас не проведет ни в третий, ни во второй, ни в первый вариант. То есть вы просто потеряетесь, исчезнете из этой команды, либо вы просто уйдете, все забросите, да, вот, будете сидеть и держать обиду. И говорить, вот у этого спонсор такой замечательный, вот у этого спонсор такой замечательный, поэтому он растет, а я вот сижу вот такой вот, вот секой. Поэтому нужно обязательно найти своего спонсора, чтобы вы могли общаться, потому что спонсор всегда поддерживает и старается дать своему партнеру, ну вот, вот реально всем, чем владеет, вот то он пытается дать. Поэтому обращайте на это большое внимание. Ну и пятая составляющая, можно писать, конечно, бесконечно, да, третья, десятая, пятая и двенадцатая, но хочу сказать, что пятым составляющим является именно в MLM-системе, в MLM-бизнесе, это вы, лично вы, и причем я его запишу не таким образом, а вот так, то есть ничего не будет, если не будет вас, что значит вы, то есть не вы как бы вот, -вот пришли и все, а вы как э, человек, который э, пришел развивать свой бизнес. Соответственно, он, э, этот человек должен хотеть меняться, он должен действовать, он должен выполнять задания. Просто прийти, сидеть в хорошую систему, да, в бизнес под ключ и сидеть, смотреть, э, как, э, что там получается. Извините, ничего не будет, э, вы просто не вырастете. Поэтому, если вы сами себя... Не организуйте, а здесь нужно именно организовать. То есть люди, которые привыкли, что их все время пинают, пинают, пинают, пинают без конца, да, вот начальники на работе, но они обычно с этим не справляются, потому что вроде бы как ты работаешь на себя, расслабляешься и думаешь, я завтра начну, я завтра начну, я завтра начну. Нет, если вы пришли, начните, пожалуйста, прямо сейчас». Поэтому вы – это, скажем так, основа и составляющего, главная составляющая всего вашего бизнеса. Поэтому, пожалуйста, обращайте на это внимание, и если вы приходите в команду и собираетесь, имейте в виду, что в первую очередь у вас будет получаться только в том случае, если вы готовы меняться, если вы готовы действовать, если вы готовы работать ну, как настоящий бизнесмен. Вот таким вот образом, вот эти вот пять составляющих, пожалуйста, обращайте на это внимание и начинайте действовать и развивать себя. Что ж, если вам понравилось мое видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал YouTube, следующее видео уже ждет вас и готовится в процессе. Буду очень рада видеть вас в своей команде, жажду обучать. Жажду отдавать свои знания, которые они у меня э, накопились э, за много лет в малых компаниях. Поэтому э, до новых встреч, друзья. С вами была Екатерина Клопенко. Всем пока-пока.